Привет, друг! Я уверена, в ближайшем будущем ты обязательно доберешься до нашей российской Ницы под названием Геленджик. Например, следующим летом. Так вот, когда это случится, чтобы ты провел свое время там максимально вкусно, смотри этот выпуск до конца. И тогда ты будешь точно вооружен списком из самых классных кофеин этого курорта. Это понаехавший влог Яна Алексеева. Погнали! Я думаю, нужно здесь сказать, есть моменты, которые мне, например, не очень понравились. И это была просто фантастика фантастическая воронка из Индонезии. Это второй кофе в Геленджике, в этом заезде, который прям вау! Сзади меня через дорогу сейчас одна из самых популярных, наверное, кофейных сетей в стране – это Surf кофе Ребята, за несколько лет разрослись настолько, что проникли даже на Дальний Восток. Но сейчас мы находимся в Геленджике, здесь представительство одно заведение Surf Coffee тоже есть. В Москве я их постоянно обходила, однако здесь задалась вопросом, почему. В первый же день, когда я сюда пришла, мне заварил, как оказалось позже, шеф-бариста воронку из Индонезии. Я так понимаю, ребята обжаривают свои зерна сами. И это была просто фантастическая воронка из Индонезии с ароматом вяленых яблок. И он был настолько ярким, что первый глоток, к сожалению, после того, как я ходила сюда еще раз, другие баристы приготовить также эту же Индонезию не смогли. Было больше горечи, меньше ароматики. В общем, в следующие разы я немножко разочаровалась. Поиски дрип пакетов. Тоже покупала здесь упаковку, но она оказалась февральской. Это мне. Надо было раньше смотреть на дату, и это зерно тоже не произвело никакого впечатления на меня. Но в общем и целом это стабильное заведение, здесь постоянно тусит толпа. Здесь лично у меня сложилось даже такое впечатление, что это немножко такое модненькое местечко, куда приходят все абсолютно подряд, особенно с утра. Здесь плотная засадка где-то до 11 часов утра. Так что имейте это в виду, но кофеек в принципе в принципе, в принципе, неплохой. Это весьма интересно, Зоши... Сейчас позади меня кофейня, которая называется довольно интересно, Зоши Провокация ребята открылись не так уж и давно, где-то около месяца назад, поэтому далеко даже не все местные знают об этом заведении даже те местные, которые работают в мире кофе, тоже от меня услышали об этом месте впервые в общем, ребята открылись не так уж и давно, готовят они кофе на зерне от силки драм, это обалденное сочное зерно, всегда дающее интересный вкусовой опыт однако, есть моменты, которые меня например не очень понравились это во-первых здесь не делают ворона. здесь есть вариант фильтр кофе либо вариант который приготовлен в кофемашине но не мне ребят судить как бы это их кофейная карта просто когда ты пробовал каких то ребят типа в одном варианте ты хочешь конечно их повторить снова фильтр кофе девчонки делают стабильно хорошо но вот у меня главный вопрос это к меню этого заведения потому что за те цены которые они предлагают хочется получить какой-то полноценный вкусовой опыт все рецепты основаны на бельгийских вафлях есть например бельгийская вафля которая не сладкая и подразумевает под собой что-то подобное типа вот я думаю, многие из вас знают этот рецепт, и даже если не использовать знаменитого соуса, который используется в этом рецепте, блюдо всегда все равно получается очень вкусным. Однако здесь почему-то ребята решили разделить этот рецепт на два, и у тебя либо бельгийские вайфли с яйцом пошот, которые являются достаточно пресными, авокадо, то есть нет у никакой яркой ноты. Либо это бельгийский вафли с лососем на, по-моему, сырной подложке. Вот с лососем они, конечно, нормальные, потому что лосось сам по себе в любом практически подобном блюде вкусен, а вот первый вариант, ты думаешь, блин, тут же явно не хватает ингредиентов, поэтому я думаю, что со временем здесь все адаптируется, наладится, девчонки продолжат готовить просто чумовой фильтр кофе и доработают немного меню, чтобы оно стало более разнообразным, полноценным, сбалансированным и действительно удивлялся своим вкусовым опытом. Что касается всего остального, для тех, кто в Москве привык ходить по хорошим кофейням, здесь будет вполне комфортно, здесь очень похожие цены на наши московские и такой выдержанный, лаконичный, очень красивый интерьер, который можно бесконечно фотографировать, как минимум один раз зайти сюда абсолютно точно стоит, и кстати говоря, благодаря тому, что эта кофейня сотрудничает с ссылки драм, как я уже говорила, у них есть возможность купить дрип-пакеты, и мы брали здесь дрип-пакеты силки-драмы, и это было очень вкусно, и дома мы, конечно, достаточно долго наслаждались ароматным, свежим, вкусным напитком, поэтому рекомендую. если верить надписи на дверях одна из старейших кофей геленджика существует она здесь уже 15 лет и соответственно видела много всяких видов и сортов кофе однако с появлением спешлти индустрии конечно же подхватила всю эту историю здесь есть спешлти кофе и при всем том что «Элефант» включает в себя не только это заведение но еще два это Naked кофе о котором я не перестану снимать мне кажется никогда за все свои визиты в они есть в этом выпуске и даже вот в этом выпуске Naked Coffee тоже есть, однако только в этом году я узнала, что есть еще вот Элифант и кофе кошка Мендельштам. А здесь больше такая не кофейня, а лавка здесь вот посидеть можно только вот за этими розовыми столиками на улице, либо внутри один стоит столик в плохую погоду остальное это больше такое заведение формата кофейно-чайного магазина, здесь продается много крафтового шоколада, очень прикольно но при этом есть возможность унести с собой чашечку фильтр кофе. Причем несколько раз я была брала здесь фильтр. И фильтр, хочу вам сказать, стабильно, одинаково, очень хорош. Это второй кофе в Геленджике, в этом заезде, который прям вау. Привкус такой черной смородины тебя не покидает на протяжении всей чашки. И это, это хорошо. Поэтому... И, кстати говоря, здесь в этой кофейне есть возможность завести приложение, девчонки там на кассах все прекрасно рассказывают, и тогда вы купите скидку во всех этих трех кофейнях, имейте это в виду. Ну и зерна здесь тоже купить можно. Ну, конечно же, какой кофейный выпуск без розыгрыша самого кофе? Я знаю, вы очень любите именно эти розыгрыши, поэтому попросила ребят из Котов Family Групп. Они предоставили целых три пакета своего фирменного зерна. А это значит, что шансов выиграть у вас становится гораздо больше. Это зерно знакомо поклонникам сети Кота Family Групп. Это три кофейни Геленджика, Naked Кофе, Элефант, и сейчас вот мы как раз находимся в кошке кофе Мендельштам. А также его узнают те, кто знаком с московским обжарщиком Rockets кофе. Это зерно из Бразилии, ферма минус Girass. Упаковано 23-го, я вижу, здесь 08 Это значит, что оно совершенно свежее. Во вкусе будет много шоколада, орехов и карамели. Кому-то узнается макадамия. В общем, если вы фанаты такого кофе, обязательно участвуйте в этом розыгрыше. Обжарка здесь средняя, значит, его можно будет приготовить в турке, в чашке заварить, либо в кофемашине. Кстати, еще помимо кофе, я разыграю три фирменных открыт они очень классные. Кто смотрел мой инстаграм знает, что с этого сезона я начинаю их коллекционировать специально для вас. Так, в общем, для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, всего, что требуется, вы, как всегда, правила уже знаете, это оставить комментарий под этим видео абсолютно любой. А через две недели я разыграю его здесь, на своем канале, в прямом эфире. Пока вы пишете комментарии, мы давайте погнали уже дальше. Я думаю, нужно здесь сказать, обязательно ставить 5 копеек, потому что в Москве есть кофейное приложение, которое называется Coffee Мэп. Это карты, на которой показаны всевозможные кофейни Москвы, в которых готовятся хорошие качественные спешлти кофе. Насколько хороший, решает сам посетитель, потому что рейтингов в этом приложении нет. И вообще, в принципе, концепция сообщества кофейного говорит о том, что не нужно строить свои какие-то впечатления на основе впечатлений какого-то другого человека или группы людей или какого-то кофейного эксперта неважно то есть не имеет абсолютно значения кто что там сказал имеет значение только твой собственный вкус и для этого ты сам должен ходить и пробовать всевозможный кофе в различных локациях так вот в 7 утра ездят просто какие-то грузовики так вот здесь в Геленджике вообще в принципе в Краснодарском крае казалось, очень много местных обжарщиков, и их не упомянуть я просто не имею права, поэтому дальше я расскажу немного, что тут по местному. В новом микрорайоне Черноморец я нашла целых две классных кофейни, которые абсолютно точно заслуживают внимания. Первое из них это вот здесь вот булевард, Крымская 22, корпус 14, я на самом деле за этих ребят держу вот так вот пальцы крестиком. Я так понимаю, дела тут не супер насыщены клиентами, потому что в принципе район новый, он не очень заселен, здесь не такое уж большое количество посетителей, но при этом ребята очень любят то, что они делают, и самое что интересное, что делают они на основе зерна, который обжаривается здесь же в Гленджике. А вот само зерно я нашла позже и продается оно в магазине здоровой еды «Киви». Здесь же из этого зерна варят разные вариации кофе, но самый почетный напиток среди местных баристов – эспрессо обжаркой да и самим магазином геворк вот он кстати знакомьтесь сейчас вы видите как геворк доводит до идеала чашку эспресса которая позже разделит мою жизнь на до и после чтобы почувствовать всю соль приготовления он дал мне даже покрутить кофемолку очень приятный процесс если кому-то интересно есть. Подают кофе с собой здесь в специальных фирменных стаканчиках с авторским изображением, которые сделаны без внутренней пленки, от чего становится более экологичным. И многие посетители за два часа моего присутствия в кофейне отметили, что в этих стаканчиках не чувствуется привкуса бумаги. Я из стаканчиков кофе не пила, мне наливали в керамическую кружку. И скажу, что несмотря на отсутствие у ребят в инстаграме привычного кофейного, такого лаконичного, минималистичного стиля, однажды попробовав здесь хорошо приготовленный геворгом эспрессо, я навсегда и бесповоротно полюбила этот напиток. Добро кофе – одна из кофейн, которая вызывала во мне самый настоящий скептиз. Смотрите, флаги вот такие вот с пометками добро рассованы тут практически по всей территории. Для меня это первый знак, что кофейня такая пафосная, раскрученная. Потом здесь наши друзья, которые жили недалеко, ходили в эту кофейню, говорили, что она неплохая. Хотя эти друзья ценители больше крафтового пива, нежели спешлти кофе. Однако все равно вот им понравился. От них услышала, подумала, ладно, посмотрим. Зашла в Instagram. Следующая моя неожиданность Кофейня такого брутального формата Инстаграм, в общем, там такие Дядьки крепкие бородатые Как будто бы не про кофейню рассказывают, а про барбершоп Однако очень много внимания Там было в инстаграме уделено Чемпионатам бариста Спешлти кофе Я подумала, что все-таки стоит зайти сюда И, в общем, зашла И оказалось, что не зря, потому что в этом месте делают Не воронку, но кемикс заваривают И здесь это, в общем, франшиза благовеченской кофейни то есть зерно для сети кофеин по этой франшизе обжаривают в Благовещенске, на Дальнем Востоке. И это очень прикольно, интересно. В общем, попробовала я их зерно, их кемикс. И это было насыщенно, это было много ягодок. Они раскрывались, причем постепенно. Долгоиграющий был такой вкус, аромат. Для меня эта кофейня была таким неожиданным открытием. И в ней же впервые я увидела, что можно взять бесплатно открытки. Одну из которых я добавлю в свой призовой набор. Здесь же причем в этом месте я очень долго разговаривала, сидела с барист, и он мне рассказал про все кофейни, которые он знает а в этом городе. Как казалось, я знаю даже чутка больше. Но что самое главное, что здесь я узнала о том, что, конечно, в Геленджике сообщество спошельти кофеин, оно существует, оно дружит, оно объединяется, оно растет, развивается вместе, и это, конечно же, очень здорово. так что, так что время учиться пить вкусный кофе еще одна классная кофейня, которую я обнаружила в самый последний день нашего пребывания в Геленджике море кофе. Она тоже находится в ЖК Черноморец, и это еще один залет самое сердце. Во-первых, я приперлась за полчаса до открытия, так как с пяти утра в том районе встречала рассвет. Как только Бориста -то увидела меня заглядывающей в окна, тут же открыла кофейню и начала свою работу. За это отдельная ей благодарность. Во-вторых, здесь наливают кофе в керамические чашки, в Геленджике это почему-то редкость. В-третьих, здесь есть полноценные завтраки, которые очень похожи на то, что привыкли есть избалованные, понаехавшие москали. И в-четвертых, здесь готовят совершенно разнообразные вариации кофе на зерне от Вевелдер Катерин и Tasty Кофе. В это утро у меня была воронка на Колумбии и фильтр на Бурунди. Пусть мои ощущения останутся для тебя интригой. Сори, друг, я, как обычно, не смогла записать толковую концовку, поэтому сообщу за кадровым голосом, чтобы ты не забывал про розыгрыш среди тех, кто оставит комментарий под этим видео. Итоги подведу через две недели в прямом эфире. Подписывайся на мой канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Там я заготовила массу интересностей для тебя. Благодарю, что провел этот день со мной, и увидимся в следующих выпусках. Это Яна Алексеева, понаехавший влог. Пока-пока. Так что если хотите отведать по пар...